Всем привет, друзья! Мы с Димой пошли на рынок, сегодня четверг. Давно меня не было на Ютубе, так как у меня пошли заявки на бантики перед праздниками. И, в принципе, снимать-то нечего. Андрей приехал, ну, он кошеварит. А я по дому, уборка. И бантики, бантики, бантики. Вот, не успеваю, друзья, не успеваю. Короче... С Зимой пошли куртку Диме покупать. А то он ходит в это тоненькое. Прям я не могу. Смотрите, Зюзя. Зюзя! Зюзя! Мы сейчас девчонок в садик завели. Ядро оставили и погнали. Вот. Так что... А? Откуда им холодно? Ну, потепление якобы, да? А такую погоду я терпеть не могу. Ветрено и... Короче ветрено из-за этого ветра холодно, а так в принципе да, хорошо. Тебе-то куртку не будем покупать. Сейчас кто холодно, рукам так холодно. Короче, ладно, друзья, что смогу то засниму. Все, ждем видео дальше. Почему? Потому что это типа какое-то. или Дима Петухов? Дима. Петухов. Дмитрий Андреевич, да? да? Вот так мы ходим напрямую. Наша заречка. Там, как... И ходим на наш рынок. Так, вот. Это туалет. Рыночный. Коммерсант такой вот Деревянный. МЖ еще подписано. М и Да, пофиг. Да как говорите, ребенок. Говорить не будешь, а просто идти, да? Нет, нет, нет. Ладно, сейчас зайдем, посмотрим. Люди же снимают, ходят в рынок. Вот мы уже не первый раз здесь покупаем у вас куртку. А у вас перчатки есть, да, на него? Ну, застегнись, и потом рука, это, рука, руки вытяни. Аппарат такой интересный. Камера? Аппарат? Сони Маленькая. Для блогеров. Не, надо внизу смотреть подлиннее, Дима. Она маленькая, сразу видно. И такие маски интересные. Белые, желтые. А? красную муж красную дима он красный висят а ч красиво же ой так не ходи на киня а Нет, да. не холодно мне ну, давай здесь больше тогда такое ага, подлиннее чтобы было красивый Наш же, да? же я говорю мы у вас покупали Да, да. Чтобы закрытка была. Ты высокий, тем более. Ага. Ну-ка, рукава, руки. Видно. Видно. Ага. Ну, самому как. Красный цвет не хочешь, что? Ну, они маленькие, да, красные Давай еще. Такой, сзади тоже хорошо смотрится. Такой? Это? Это мужицкий? Нет, молодёжка вот а, Нет, вообще нет, нет? синий. Да. Молодежка. Это молодежка такая? Да. да. Я ничего не понимаю, я бесплатила. Нормально. где а, куртку положи. А. Тебе нравится? Нет, как-то черная, это лучше показалось. Дима. Черная как-то лучше показалась. Тать, по молодежнее выглядит. А это нет. Это как-то не молодежная, как рабочка. Да? да. У нас просто папа в такую ходит. Да? Кутать буду потом. Да. Кстати, да. Ай, ходи, выбирай пока только. Да. Да. Красная, красная огонь. Мне вот первая понравилась, которая коротковатая, подлиншая. Не, не, это. Идет? А. Вот первая-то лучше, да, была? Да, вот, да, вот эта чулна. Ну. Да, нет. Хорошо, она и подлиншая, и очень удобная. И капюшон накинь, пожалуйста, сразу. Это-то широкая и короткая. Вот, вот, вот. куртка стоит нам за 3 700 отдают видишь как хорошо нет давай вот эту берем мне она вообще понравилась но и перчатки ему подберем Это спереди, сзади. да вот как хорошо и перчаточки нам. руки большие они растягиваются что ли да перчатки? да а нет. они хорошо сидят. Да? Ну давай, одень. Не надо такие? А какие тебе надо? Боксерские? Они нормальные же. Тонкие? Померяй, померяй. И не не нет? Да. Нет? О, Господи. А нет? Бордовый. Бордовый. Да. Давай попробуем. Бордовые еще. Ну, а, ага. Смотрю, да. Тоже хорошо смотрится. Но ну, они под хорошо смотрят. Ага. Белый-белый вообще классно. Это берем. Бордову помираешь? Сейчас. Ну, Что, там понравилось? Не, -а. ага, ага. ага. А зачем нужен? Вот, вот это, вот это, да. Вот это, да, лучше. Ага. Как-то подходит и полоски, полоски. Давай эту возьму. Все? Ага. Это у меня сынок вырос сразу. Наклониська, ну, великан, большой. Ну большой так. у нас. Ой смешно да так расплачиваемся короче друзья все мы закупились хотела на конфеты манфеты ну хорош и дима вот это мне срезать охота будет да это ну как всегда гузелька все по нулям сделала так как труси и наски это все надо всегда мужикам ну и себе носовочки взяла, гамашики. Вот. Зашла. Э, зашли мы сейчас с Димой. Купила дождики. Иди-то. Это Дима, как всегда, в туалет. А я купила дождики. Пока он бегал в туалет. Якобы. А, сделать насадик, сказали. Такие. Ну, вот эти. Как их? Ну, короче. Делать надо к садику. Купила дождики, купила же, девчонкам да. э, раскраску, потом купила, что купила? А все больше ничего и не купила. Чё? Бог, Бог есть Бог на свете, друзья, есть Бог на свете. Слава Богу, чуть не упал. Всегда так. Что-нибудь мне скажешь? А я знаю, я что-нибудь подумаю, да, про себя. Быстрей, мама, так быстрее, я, я не пойду через него. Ты видел какой там лед вот такой? Я сам проверял. Вот иди, а я пойду вот так. Да пошли. Я нет, быстрее. я с детства боюсь этот лед. С детства. Кто тут падал-то ни разу? Не видел. Никто не падал, но я боюсь. Ну пошли. Нет, я сто пудов упаду. Как ты упадешь? Там я первая диспочка, упаду. Там... Нет. Я первая упаду, никто не падал, а Гузелька упадет. Сто Потому что я знаю. Нет, да я, я как-то шла по этому льду, Но... и он у меня как заскрипел подо мной. Это... Чего? Это не а знаю, она. когда это я ходила, она, короче. А, иди. Видишь, что ходят? В путь дорожку, давай шиши. Я могу и кругом пройти. У тебя кошелек что-то? Кто? У тебя... Где кошелек? Кто? Кошелек. Привет, это звонкий звон, когда Гузелька встречается перед кем-нибудь, счастье приносит деньгами. Встретила сейчас знакомую девчонку, когда мы покупали носки, все это такое. У нас, говорит, на Заречной улице пекарню открывают. Гузель, говорит, она тоже пекарь. Ну вот классная девчонка, короче. Это я в первой пекарне, где работала. Пойдем, говорит, туда? Я говорю, с тобой пойду. Все, тогда перепишемся. А что, я люблю пекарню. Тем более, на Заречной. Я с удовольствием пойду. Ты пойдешь? Мама будешь встречать. В теремку подходить. И обратно будем идти. Метров пятьдесят всего-то. Ой, я пойду, я как пойду. встретил. Я пойду на хлебозавод. И Тем более здесь на Заречной пекарня буду. Ой, это, вообще, это мечта, друзья, это мечта для меня. Тем более с хлебушком а работать. Галя-то. А где она будет? Она-то сама с Пушкина. А пекарня-то это будет? Ну, это сзади теремка-то. Напротив серпи-молота. А, Шерстебойка-то. Ну, там что-то сделали. Ну Короче, вот такие новости узнала, я говорю, в наш поселок выйдешь, и хорошо, благо работать. такие хорошие новости, а, а иногда а. выходишь, там умер, здесь умер, я даже не хочу разговаривать. О, сегодня, кстати, по рынку идем, мне как-то сказали, один мужик <coughs> умер, но я его знаю, и сейчас идем, этот мужик с женой идет, я еще поздоровалась, но чуток испугалась. Вот. Так что вот так вот. Я говорю, слава богу, хоть не умер, хоть живый. Мне так вообще нравится, когда люди живые. Не хочу. Пускай живут все. Всем здоровья, крепкого. Актив, активными быть. Бодрыми и трудолюбивыми. И чтобы.. <сосы> Ща, упади, упади, упади. Нет. -а. Что, тяжело, нет? Нет. Ну ладно, все, друзья, мы домой.